Уважаемая Эбигейл, с прискорбием сообщаем, что ваш двоюродный дед ушел в мир иной. Не знала, что мама был двоюродный дед. Вы становитесь единственной наследницей Эха Вельмана. Класс. Местные считают, что в доме привидение. Там когда-то пропал мальчик. С тех пор дом пустует. А -а -а -а -а! Прости, что напугал. Называй меня... Каспер! Злой дракон-призрак по имени Юта запер меня в зазеркалье. Нужно дождаться следующего полнолуния. Когда в подвале появится потайная дверь. Пожалуйста, Элизабет, мне нужна твоя помощь. Мой клиент лицо влиятельное. Он заинтересован в приобретении Эхо Вельмана. Теперь это собственность банка. Выметайтесь. Надо что-то делать. Мама не позволила бы сдаться без боя. Я в деле. Добро пожаловать в отряд Страшил. У нас ордер на арест имущества. Я выпью вашу кровь. Это он. Путь к первому испытанию еще разок теперь у всех есть коробочка в которой есть ответы на все вопросы а люди смотрят на картинки с котами <связан> ты нас не остановишь мы слишком далеко зашли каспер Ого, его прям как будто потрогать можно хватит тыкать в меня <связан>